Привет всем ребят! В этом видео я расскажу о музыке, о том, как она влияет на наше сознание. Неважно, какой жанр или направление музыки вы слушаете, важно то, какая энергия в нее заложена. Если вы чувствуете прослушивание музыки негативные чувства, переживания, эмоции, то стоит выключить эту музыку и больше ее не слушать, потому что она понижает ваши вибрации и приводит к плачевным последствиям. Поэтому слушайте эту музыку ту, от которой только позитивные, положительные эмоции и чувства. Они помогут вам повысить ваши вибрации, ваших тел и повлияют на ваше сознание, расширят его. И, естественно, это скажется на вашем образе жизни, на вашем поведении и так далее. На моем личном примере это, я скажу, как это, это было. У меня были проблемы. Я слушал музыку рок-музыку и испытывал негативные только эмоции, которые привели меня к плачевным последствиям. Только тогда я задумался о том, что что-то идет не так, что-то неправильно. И я полностью отказался от этой музыки. и отказался от негативной музыки. От негативных эмоций. И поначалу у меня были ломки, как вот и с питанием, когда люди приходят на это, другое питание, у них ломки, так и с музыкой. Мне все время хотелось вернуться в эту музыку, чтобы она меня поглотила, чтобы я снова почувствовал эти эмоции. Но я держался, я шел вперед, я делал кое-какие сложные, тяжелые шаги в своей жизни, я пытался менять все это. И шел, не сдавался. И также я начал использовать музыку, которая, наоборот, помогает мне. То есть я слушал музыку, которая Порождала во мне любовь, сострадание, умиротворение, ну, то есть позитивные эмоции, чувства. Я привыкал к этой музыке. Сначала было тяжело, но потом я в итоге привык и стал слушать ее постоянно. Она мне стала нравиться. И в итоге это повлияло на мое астральное тело, после чего я начал также контактировать с иными существами. И один раз, когда первый раз у меня был контакт с инопланетными существами, это было связано с музыкой, я каждое утро после определенных практик начал, перед тем как проснуться, я начал слышать музыку в голове, но она как бы не в голове была, она играла повсюду, она была во мне везде, это была космическая музыка, она еще похожа вот знаете на ту музыку, которую у меня играет на фоне к видео, она настолько была прекрасна, и что я не испытывал вообще негативных эмоций, когда ее слышал. Все проблемы просто улетучивались сразу. Но я не придавал этому значения поначалу, и в итоге просто просыпался с улыбкой на лице, с приятными ощущениями. Но с каждым днем я начал задумываться, что это за музыка, и почему она играет под утро, и почему почему она вообще играет. И один раз я снова услышал ее. И начал прислушиваться к ней. Она, знаете, сначала тихо играла, потом все четче, четче, яснее, громче, и потом она просто заполнила все вокруг. Я слышал, и я просто проникся этой музыкой. И вдруг, слушая эту музыку, я, ну, перед тем, как проснуться, естественно, это, это где-то лилось минуты две. И вдруг я начал слышать какой-то голос: знаете, как будто кто-то шепотом что-то говорит мне, обращается ко мне. Я стал прислушиваться, а на, а на заднем фоне играет эта музыка. Когда я начал прислушиваться, я уделил этому внимание, то есть направил туда свою энергию. И вдруг я начал слышать все громче, громче, и с ней этот голос. И в итоге я просто начал прекрасно слышать э, того, кто это говорил и о чем говорили. Это была девушка, она разговаривала со мной. Она говорила, все, Саша, ты меня слышишь? Четко слышишь, я говорю, да, все. И у нас завязался диалог. И с этого все началось. Я тогда не понял вообще, что происходит. Я тогда был в шоке от того, что происходит. Но со временем я привыкал и к диалогам, к общению с этими существами я начал понимать, как это устроено, как это работает. И понял, что музыка это как импульс, она порождает в нас эти энергии. То есть заражает нас своими энергиями. Если мы вовлекаемся в них, то мы порождаем также эти энергии, меняем свое состояние, состояние физического тела, астрального, всех ближайших тел, и меняем свое состояние, расширяя сознание. Таким образом мы повышаем а, а, свою, чу, ну, чу, свою чувствительность, свои а, способности, которые позволяют нам общаться с иными цивилизациями, существами из высоких измерений из четвертого, пятого, шестого измерения. И потом я понял, что эту музыку все время включали они. Они это делали под утро, потому что в этот момент у человека пик энергии, он насыщается максимальным количеством энергии, и поэтому под утро люди постоянно испытывают, знаете, красивые сны, осознанные сны, и яркие, запоминающие, запоминающиеся сны. И это показатель того, что вы накопили достаточно в себе энергии за, за ночь, что можете повысить свои вибрации и видеть больше, чем раньше. И вот когда вы повышаете эти вибрации, у вас есть возможность контактировать с иными цивилизациями иными существами из других измерений. В моем случае, вот допустим, как я, я повысил вибрации и уже мог контактировать с иными существами, но для того, чтобы с ними общаться напрямую, мне не хватало моего состояния. И они помогали мне. Они включали эту музыку, которая играла, она как импульс действовала на меня, и я расширялся, расширял свое сознание, свои вот эти вот чувства, вот это, это просто, знаете, это блаженство, это классное ощущение, и ты забываешь о проблемах, естественно, этим самым ты повышаешь свои вибрации и начинаешь принимать те энергии, именно те энергии, тех пространств из более высоких измерений. То есть ты начинаешь воспринимать их, ты начинаешь чувствовать, принимать. И, то есть, по-нашему это ясновидение, яснослышание и так далее. Но это просто открывается доступ к этим энергиям, вот и все. Просто ты повышаешь свои вибрации, и твое тело, и твои тела начинают поддерживать эти энергии, энергии иных пространств. Чего раньше у нас не было из-за нашего образа жизни. Вот. мы загадили свое тело, и он как инструмент уже был непригоден. Он не мог принимать энергии из иных пространств, из иных миров. И для этого они специально включали мне музыку, чтобы повысить еще больше вибрации и начать со мной общаться телепатически. Что они делали? Эти процессы были постепенны, Каждую ночь смогли, могли через неделю. То есть у меня был плавный рост. Они подготавливали меня. Сначала ясно затем они включали эту музыку, и я уже автоматически начал потом ее сам включать каждый раз, когда осознавал себя во сне. И в итоге дошло до того, что я начал их видеть, не просто слышать, но и видеть. Сначала я видел силуэты их, я слышал их голос, они говорили, да, я стою перед тобой, вот здесь, посмотри сюда. Я смотрел туда, видел их силуэты и говорил, общался с ними. Все было как в жизни, то есть там ничего сверхъестественного нет. И вот и наше общение помогало нам сблизиться, помогло, помогало нам ä, понять, как дальше работать, как ä, взаимодействовать ä, так, чтобы все шло на благо. И в итоге... Я начал их видеть и потом с ними общаться. Я видел, как они одеты, я видел, как они выглядят. Их прическу, их внешний вид, их одежда, их поведение, их эмоции. Все это я видел как вживую, то есть как здесь. Поначалу это было тяжело к этому привыкнуть, потому что ты понимал, что ты об этом никому не можешь рассказать и показать это не можешь. Потому что единственный способ это показать человеку, это сделать так, чтобы он то же самое сделал, что ты в жизни. То есть пришел к этому самостоятельно, открыл это в себе постепенно. Поэтому для меня это не сверхспособности, для меня это возможности, это навыки, которые мы заблокировали своим образом жизни, своим, своими мыслями, поступками, своими энергиями. И чтобы снова обрести все эти возможности, нам нужно просто работать над собой. День за днем работать над собой. И Пользоваться такими инструментами, которыми нам дали. Это музыка, это видео, то есть фильмы. Смотреть фильмы, которые только позитивные. Не смотреть ужастики, потому что они понижают наши вибрации, вызывают нас страх, порождают нас все эти негативные эмоции. Поэтому слушайте музыку, которая вызывает у вас приятные ощущения, приятные эмоции, чувства. Смотрите видео, смотрите телевизор, там не важно в интернете или где вы там что смотрите. Связанное только с позитивом. Меньше негатива в своей жизни, их этого и так достаточно в мире. Поэтому это поможет вам ускорить все ваши процессы регенерации, восстановления э, и попытки сблизиться с э, инопланетянами и иными существами. Это огромный э, и, классный, и классный инструмент, чтобы достичь этого и прийти к этому. Если вы готовы, то работайте. Не сдавайтесь, не останавливайтесь. Используйте музыку, используйте ее в медитациях, просто в прослушивании. Перед сном желательно тоже слушать, потому что вы настраиваете себя как раз на эти вибрации. И когда вы засыпаете, вы появляетесь в тех пространствах, где ваши вибрации, то есть ваша энергия, то есть подобное притягивает подобное. Если вы повысили вибрации, то вы окажетесь в пространстве, где... Подобные вам энергии находятся. Понимаете, как это работает? Ладно, на этом все, я думаю, хватит. То есть вы поняли принцип, как работает музыка. Она как импульс, и ее можно использовать для того, чтобы созидать, творить, становиться творцами. Вы часто замечали, когда вы слушаете музыку, такую, знаете, приятную, от которой хочется творить, что-то исправить, что-то что создать. Часто у всех такое было ощущение. Вот это и есть ощущение повышения вибраций и изменения вашего эмоционального тела, а значит и влиять на физическое и на окружающее вас пространство, на ваших близких, которых вы заражаете своих, своим состоянием. Вам не, не обязательно ходить и соседу или там, близкому родственнику говорить, что это неправильно, что надо вот так вот, доказывать ему этого. То есть просто своим примером вы заразите остальных. И не надо будет усложнять все, ходить и доказывать кому-то что-то. Поэтому просто живите так чтобы не разрушать окружающий мир, себя, а только созидать, стараться созидать, наблюдать за собой, за своими поступками, за тем, чем вы занимаетесь и что вы творите. Это самое важное. А вот такой инструмент, как музыка, поможет вам сблизиться с тем, кого вы не видите, по причине того, что вы просто жили, как все, в низких вибрациях и порождали эти вибрации. И не могли выбраться оттуда. Вот поэтому вы не видите инопланетян и иных существ. Только потому, что вы находитесь в низких вибрациях. Вам нужно просто их повысить своим образом жизни и такими инструментами, как музыка. Вот и все. Надеюсь на этом э, завершить. Думаю, видео было интересное. Извините, что так коротко, и извините за слово "блузия". В общем, всем пока, всем спасибо за просмотр. Извините, что так снимаю редко стал видео, у меня сейчас не до этого. У меня есть куча других задач и проблем. И, кстати, по поводу рисунков, я больше не делаю рисунки. На этом все. И сейчас остались у меня два человека, которым я о них я помню, и я им обязательно выполню эти рисунки. Это парень и девушка. Я думаю, они поймут, о ком я говорю. Больше я рисунками не занимаюсь. Если вы обращаетесь ко мне по поводу каких-то советов и по поводу того, чтобы решить какую-то проблему со здоровьем, там, ребят, я отвечу только на те вопросы, на которые знаю ответы. Поэтому вы слишком много их задаете мне, но я не могу всем ответить. И если вы хотите, чтобы я вам ответил, и я постараюсь это сделать, пишите мне в личные сообщения ВКонтакте, тогда я буду вам отвечать, тогда мы будем с вами разговаривать, будем работать, на это у меня есть время, но рисунком я больше уже не занимаюсь, поэтому всем пока, до нового видео, извините, если это видео было вообще бесполезным для вас.